Пожар мировой, церкви, не землей. Весь позоли с наиболее трагичного и наиболее спорного эпизода российской истории. Это Советская Финская война и летит традиция Зимняя война. В течение 1939 года между СССР и Финляндской республикой велись переговоры по переносу границ. СССР предложил обмен территориями, при которых Финляндия получила вот более обширные территории в Восточной Кореи, в Грибовах и в Параярге. Правительство Финляндии сначала согласилось на условия СССР, но затем под давлением третьих стран и национальных сил отказалось. Напряжение движение застало. Уже в октябре обе стороны загрузировали войска у границ. Мирное население Финляндии во в октябре не было перемещено в спробегающейся только мутровой зоны. Целью ССР было добиться военным путем того, чего не удалось сделать мирным обеспечить безопасность Ленинграда, который находился в опасной близости от границы. И в случае начала войны, в которой Финляндия была готова предоставить свою территорию врагам СССР в качестве плацдарма, неминуемо был бы захвачен в первые дни или даже часы. В 1931 году Ленинград был выделен из области и стал городом республиканского подчинения. Часть границ некоторых подчиненных Ленсовету территории являлась одновременно границей между СССР и Финляндией. Официальным поводом к войне стал майнинский инцидент. 26 ноября 1939 года советское правительство обратилось к правительству Финляндии с официальной нотой, которая заявлялось, что в результате артиллерийского обстрела, совершенного с территории Финляндии, погибло четверо и были ранены 9 советских военнослужащих. СССР разорвал в Финляндии дипломатические отношения. От 30 ноября в 8.00 советские войска получили приказ перейти советско-финскую границу и начать боевые действия. Официально война так и не была объявлена. Ход боевых действий выявил серьезные пробелы в организации управления и снабжения войск на пыльшки и строчки обойти бойце что в 1940 году убьют в на льду. Лежало. Как и не умела по-детски маленькое тело. Шинелькой кайду мороз прижал, Далекая шапка отлетела, казалось, мальчик не лежал, А все еще бегом бежал, Далек за полку держал. Среди большой войны жестокой, С Чего ума не приложу, мне жалко той судьбы далеко, как будто мертвый, одинокий, как будто это я лежу, примерся, маленький, убитый, на той войне не Забытый, маленький лежит на революционным оружием. Окончил высшие военно-академические курсы командировки военно-политической академии имени Толмачева и Рашинова, да. обороны СССР. Вы видите, как на данном участке фронта была организована срочная оборона. На позиции финнов приходит подкрепление. Хорошо, пошло. Если с вами упомянули про самозарядные винтовки, то я расскажу немножко о винтовке Токарева. Самозарядные винтовки системы Токарева образца 38-40 годов в момент и переносены в Хельсинге из Токио. Ну и также участником финской кампании был Юрий Никулин, знаменитый актер, любимой публикой, ставший впоследствии известным артистом и все его замечательные знают. Это основные силы Красной Армии при поддержке пулеметного бронеавтомобиля БА-20М, рекомендовавшего себя во время боев с лучшей стороны и ставшим своеобразным ее символом. Это советский легкий бронеавтомобиль 20-х годов. В 1936 году на шасси легкового автомобиля ГАЗ-М1 Тот четыре футбольных этого человека в различных вариантах. В 1930 году была броня, пробивавшаяся из пулеметов, После Советской войны на советские танки, КВ, и и любых снарядов против вот этого пуша Это оказалось не плохое, а но После прорыва линии на энергетику, она была не в состоянии наступление Красной Армии. 7 марта в Москву прибыл от Тинска-Критер. А уже 12 марта был записан мир, согласно которому боевые действия прекращались в 12 часов. 13 марта Син активно отстреливаются. Использует финский пистолет-пулемет и схема армии и хватку которых финская армия. Весьма эффективное и надежное по своего класса оружие, хорошо показавшее себя при эксплуатации в тяжелых условиях, часто с облимом в Фринляндии при экстремально низких температурах. Несмотря на небольшой объем производства, умело применение фирмы с инфраструктурами в обоих пистолет-пулеметах в большом тяжелые потери. Призыв командира прекратить огонь стой, стой, стой, Войска поступают директива о прекращении стой, стой, огня да стой, да стой, стой. Итак, начавшийся 30 ноября 1939 года военный конфликт Продолжавшийся немногим более трех месяцев вместил в себя все И неудачные захлебнувшиеся в крови Первые атаки на укрепление линии и трагические окружения советских дивизий в Карелии, и тяжелые потери от холода и вражеских пуль, и отвагу и героизм советских воинов, прорыв с и штурм Выборга, потери в финских войсках за время войны составили 67 тысяч. ...последний день Зимней войны, который вы смогли сегодня увидеть на военно-исторической реконструкции Зимняя война, как это было, посвященной 77-й окончания Советско-Финляндской войны. Мы еще раз благодарим организаторов. Региональная общественная организация содействия изучения военной истории эпоха», Администрация Муниципального округа «Акалатовское сельское поселение», Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. В САА области. курсомо досудово центр Федеральное государственное казенное учреждение 15-й отряд. Федеральная противопожарная службы Клининградской